Как только люди не изгаляются, чтобы других наебать Некоторые шарлатаны придумывают суперзамороченные, комплексные схемы А другие не парятся и берут тупой простотой Переворачиваем, крутанули, пошел водоворот Инновационная турбулентно-жидкостная установка-оживитель воды Состоящая из двух пластмассовых пробок Цена 500 рублей Первый водоворот в правую сторону мы прокрутили, второй водоворот в левую сторону мы прокрутили. Стирается вся информация, которая записана на воде. Ныне любой поклонник альтернативных наук знает, что у воды есть память, что каменная соль, рассыпанная по карманам, притягивает удачу, а бумажка с магическим кодом, приклеенная на мобильник, спасает от радиации. На телефон, вот эта маленькая марочка, Мы это полторы тысячи. Любое больное место приложили, и все у вас уже прошло. Какие вы молодцы! Еще одно замечательное ноу-хау Стеклянный стержень для бесконтактного массажа мозга Блять, бедные старики Их и так уже на пенсию кинули А тут еще и эти профессора альтернативных наук со своей хуйней Первый водоворот в правую сторону мы прокрутили Второй водоворот в левую сторону мы прокрутили Втирается вся информация, которая записана на воде И втираешь мне какую-то дичь Ну это просто уже ебаный край какой-то Вы только вдумайтесь в эти слова Оживитель воды, состоящая из двух пластмассовых прочей Цена 500 рублей. 500 рублей за две ебучие пробки. За две пробки пятихатка. Да такая дикая мысль даже Остапу Бендеру в голову бы не пришла. И вокруг сплошное наебалово. И ведь несмотря на то, что мужик с очками на бикрень какую-то пиздоболью прогоняет, люди почему-то все равно его слушают и проявляют интерес к чудо-изобретению. Нормально, брат. Нормально. Я в каком-то смысле даже рад, что дело ограничивается исключительно разводом на лаве Ведь вся эта движуха могла бы и к хуйне пожёстче привести Второй водоворот, в левую сторону мы прокрутили Стирается вся информация, которая записана на воде Эту же воду больным колят в вену <связано> Ну и конечно же я не могу обделить вниманием остальные айтемы этого альтернативно-научного комик-кона Вот вас, например, не удивило Что у воды есть память, что каменная соль, рассыпанная по карманам, притягивает удачу <связано> Ну не знаю, блять, как по мне, так собственно только в карманах только мусоров притягивает, Ха! но больше всего меня разъебывает это бумажка с магическим кодом, приклеенная на мобильник, спасает от радиации. На телефон, вот эта маленькая марочка, Бля. это полторы тысячи Марочка за полторы тысячи? Вы серьезно, блядь? Да, серьезно, ты не верил Да я на эти бабки себе лучше три освежителя воды возьму Меня искренне поражает, насколько минимум усилий было приложено к созданию этой бумажки Сами посмотрите, они клеют ее на скотч, это даже не стикер Говноведы ебучие, блядь Серьев, блять, ебаные! И что максимально парадоксально, эти болых хуевы! Еще и похвалу от пенсионеров собирают. Какие вы молодцы! Вот даже в голове не укладывается такое поведение людей. Как можно настолько слепо доверять незнакомым людям? Нас же всех с детства приучают не связываться с мудаками. Любое больное место приложили, и все у вас уже прошло. Пошла А про последнее чудо альтернативной инженерии я вообще ничего говорить не буду. С этой залупой и так понятно, для чего она действительно нужна. Стеклянный стерн для бесконтактного массажа. Лечит в течение 15 минут.